Новый класс получил название «Газпром Сван-60», длина яхты 60 футов или более 18 метров. Высота выдвижной мачты – 50 метров. Площадь самого большого паруса – геннакера – почти полтысячи квадратных метров. Устойчивость яхты на курсе и страховку от переворачивания обеспечивает мощный киль массой почти 4 метра. При хорошем ветре бывает скорость порядка 30 узлов или более 60 км в час. И это при общей массе в 19 тонн.